Всем привет! На канале игры я сегодня играю в игрушку под названием Block Strike. Давайте нажимаем ⁇ Играть ⁇ Быстрая игра, давайте в командный бой. Карту вот этого вот. выбираем 12. Игра подключения. Так, ребята, давайте сейчас сыграем. Я играю за красный. Привет, привет, привет. Так, меня убили. Так, я буду другим путем. Давай -да, ходить Сюда вот буду. Здесь тоже стоит. Прячемся одну хп. Ух, я его убил. Это было, конечно, блин, жестко. Сейчас опять сюда придет. Я, наверное, сюда лучше пойду. Наверное. Тогда сейчас проверим. Да, я я его убил. С одним хп я так всех убиваю отлично, конечно, да. С одним хп я вот такой король хожу. Да, да. Так. Так, ну, я пойду сюда, по быстрому, по быстрому, по быстрому, так. Зря я сюда, конечно, пришел. Так, лучше я ухожу отсюда, а то мне что-то здесь стрёмно находиться, знаете, сюда. Блин, такой бегаю с одним ХП такой, да. Так, главное, что меня сейчас не убили никто. Это а я тут уже, так. Прямо подключился. Так, это мой ху. Надо да. отсюда быстрее Может еще кого-то убьет. Я тогда вообще буду. Кроль. Так, один, один хп. Ну 51 урон, да. Да. Нормально. Так, здесь никого, никого. Так, он куда-то сюда Сейчас я за ним. За ним иду. Таксик, таксик. Так, здесь никого у нас нету, случайно нет. Нет, ребята, давайте сюда вот идем. Где-то, чувак, уже. что здесь на спам не будет находиться. Оп, блин. Так, пошлите обратно. Надеюсь, вот этим вот плечом буду идти. Так, если что, я на уже прицел, тут уже настроенный. Так, тут никого, никого, случайно, никого. Так, блин, не так, это мы Давай посмотрим, посмотрим. Так что, да побег. Так, я зато я с тобой буду. дать я тоже сюда встану. да давайте сейчас вот так вот повернемся. И кого то Ой, я а кого-то убил нормус 10 хп. Да. Сюда осталь. Кого-то? А давайте я его там убью. Да. да, нормально убил, да. нормально. Нормально меня убили, скорее всего. Так, кто-то там спрятался такой, то А нет, а там, там, и так. Что здесь у нас спам? Не... Так, сюда, вот, идем, посмотрим, что здесь у нас. Так, это я куда уже вышел? Куда вышел, в общем? Отлично вышел. Блин. Блин. Нормально, нормально. Я там, по каким Так, все, валим быстрее. Убил, кого я хотел, валим теперь. Да. Как и знаю, я не успею. Там уже все знают, что я там сидю такой. С... С... С... С... Кто там? Синяк. Синяк это был. Так, и 45 урон. Ай, блин, Вали, Валим, валим, валим, сейчас перезаряжаемся. Я не убил. Он меня убил. Да. Короче, идемте еще раз в атаку. Так, давайте сюда вот идем. Давайте пистолет. Так, давайте идем вот сюда вот. О, привет, привет. Так, ни у кого здесь не случайно? Да, я нормально убивал. я думал, я его уже убил. Так, вот так, надо идти. Так, давайте сюда вот идем лично Так. Кого нету, Интересно. Никого, никого, никого. Так, давайте сейчас попытаемся убить кого-то. Да. Так, сейчас я тут такой вот такой. Так. Блин! Блин, Ай! куда я упал? Блин, тут я упал, конечно. Там, куда там пошел? Блин, сейчас здесь появится. Дохни. Так, все, валим отсюда, пока меня там еще не убили. И, блин, нет, все-таки убили какой-то... Человек меня убил. О, блин, я запрыгнул все, запрыгну наконец. Так, давайте сюда, идем. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Прыгаем на мусорные баки О, привет, привет. 79 урона, нормально. Так, давайте сюда вот. Я знаю, вы где-то здесь. Где-то здесь, по-любому. По любому нет здесь. Там так. вот Красный пошел. Так, где-то вот здесь вот я видел. Никого здесь нету. Красное победили. Так, а. я кто? Да, я красный не был, но победили. Так, а мы красные были. Что-то забыл, ну ладно. Вроде бы красная. Так, пошлите убивать там. О, моя любимая карта. Так, сейчас посмотрим, что здесь у нас. Так, где там синий синие, -мо, -мо, -мо мо. Снайпер. Блин. Блин, ты с ножиком. Блин, я его хотел убить. Но я его не убил. А, кстати, я сам красный шоу. Что... Так, давайте сейчас идем опять их убивать. Я буду вот так его ставить. Я буду смотреть. Хочу это вошел так, дайте сбежал, <связываем> я, я, я, я, я. <связываем> так, дайте. Ой, во, привет. ой, я, я, его убил, да, да. Отлично. Так, дайте, так это мой, ух, слава богу. Так, дайте. У вас все три урона, нормус, нормус, нормус, нормус, нормус. На есть. И просто про. Да. Меня убили тоже. Идемте дальше. Так. так это красный здесь никого так что я стал тут я иду в атаку так где-то вот здесь уходят. о привет о привет так да теперь ван ну эти короче где-то вот спрячемся здесь ой спрячемся спрячься хорошая ночка ныч вот здесь вот спрячься куда дайте идите сюда вы идите? ой вас ждать еще нужно ну ладно где в там уже я уже заждался прям заждался, заж... заждался заждался заждался блин. Тут... Ай... Ай... блин я хотел с ним поиграть О, ладно так где там какая-то лаборатория не что так, я поем пока что поем, да. ем, я, ем. я поем так я пошел я уже поел не силы я пошел драться да. так ты кто у нас синий да синий все отлично легко Изи. все так здесь никого никого Дайте на подарок. Вот так, это красный у нас вот ну, какая тачка. Давайте сейчас прокатимся на ней. Я не могу, ну ладно. Так, куда кто-то ну, пошел? А Ничего здесь нету. Так, я, наверное, еще пойду поем. Кто там такой? Так я наверх, еще наверх. Так я, нав... хочу. Блин, я наверх. Хочу. Бля, не наверх хочу. Дайте мне наверх наверх, хочу блин тут вот, достал уже не могу ну ладно блин, пойдём, пойду так. вот так вот я иду сейчас поем еще себе так возьму себе ложку вот моя ложка что она есть там где тут моя столовая так, я тут что-то не туда пошел так где я тут ел здесь вот я что да я вот здесь вот ел сейчас поем пойду так, бой вот поем. Поемщик. Моя ложка так. Так, все, я поел. Пойду еще убивать кого-то там. Так, это мой. Я подумаю, убивать убивать их нужно. Так. Кого нету? Где все? Где все? О, что там стреляем. Ничего ну, себе, что. Никого здесь нету, нет. нет? как кто это там такой это что то что тут размыллялся такой так я убил о кто перекинул? кока кола давайте сейчас выпью кока-колу все давайте все я выпил кока-колу так там. так кто это такой о синяк синий синий синий синий отлично всех убивает такой протут. Перехвалила себе ладно так это что у нас столовая еще одна. вот здесь я подыхаю да? подыхаю здесь нет телека а вот он телек будет мой телек все здесь смотреть телек да тамателек все себе телек купил да диван себе купил так я здесь работаю так а ну уходи всё. Всё, давай так, ладно, я пошел работать, пошел убивать всех. Так, ты что тут у нас разгулялся тоже? Блин, реалог ну все. Где ты там, я тебя сейчас найду. Блин, я туда хожу. Сейчас я его найду тут, я знаю не Так. Его уже, походу, убили, ну ладно. Ай-мое, кто убивает? Кто убивает? Кто убивает? Только мне так хп этому настало. 35 Опа, Привет, тусики. Так, я сюда, вот это моя ночка. что ты сюда зашло. Еще мне зайти не даешь, ты че? Вообще? Ну, я думаю, вы уже... Ч ⁇ у меня стреляешь? На нее пошел ты, плохой. Так. Как, как себе как теперь сюда залезть ладно пойду своим путем вот здесь вот мой путь так привет блин ну все я, я, я знаю я знаю я знаю так, я я иду я иду не бойся не бойся я сейчас приду так где-то там да блин ты что ты всех убиваешь я могу убивать вот это уже да Э, я хотя бы одного убил. Так да кто там кого убивает? Вон. Блин, я наверх хочу. Сейчас еще тут придут. Чув чуваки меня будут убивать. Так да кто-то там уже стреляет. Так да ты что тут вообще? база синих, походу. М -м да. Ладно. А эти тебе нож. Как это не мне? Если что, есть нож? Я буду лучше со своим сноуменом. Да. Так. Кто там уже? Привет. Привет. Ой, нифига их тут. Нифига вас тут. Нифига. Так, ну, блин. Хотя бы одного убил. В принципе, нормально. Там, это у человека с Третий, ну ладно. Не самый уровень. Так, что у человека с Пока что телек посадил. Ну ладно, я пошел. Я пошел. Так. Я пошел, я пошел. Так, я пойду еще поем, наверное. там берем свою ложку Ложку дать. Сейчас пиццу себе разогрею. Вот так вот, пиццу разогрею. Все. Берем пиццу. Так вот, садимся. Так, немного съесть. Не могу съесть. Вс ⁇ съел. Вс ⁇ я съел пиццу. Ура, я съел пиццу. Теперь не ровно. Я сейчас колы еще выпью. Вс ⁇ Выпил, все отлично, выпил колу. Все, теперь можно убиться. Так, все, беру свой снова меньше. Сейчас всех тут вырублю. Где в вы этом только там, где там, где там... Так, где там в этом, где я уже запутался, куда иду. Так, колу, я еще колу выпью. Блин, не стреляй, ну ладно. Так, куда я уже пришел? Так, это что, еще одна столовое тут стоишь на да? вообще лишь что блин куда я на базу синих попал походу блин дурак куда на базу синих попал блин ну ты и пришел конечно надо уходить отсюда на убили все-таки лично так уже ты здесь надеюсь мы выиграем так здесь куча телека диванчиков тоже куча здесь. Посижу, пока что отдохну. Так, так, полежу еще. Ладно, что я пошла вот так. Так, все, здесь никого нету. Нет, никого Ну ладно. Пойду опять на базу с ними. Я там, конечно, троих убил. Сейчас еще одних убил. Так, да, где-то здесь вроде бы нахуй. Все. Я пришел. Вроде бы так это это мой это мой был это мой был, так ты куда пошел а как ты залез а, понятно. я понятно. я его хотел убить алло так ты кто там такой стоишь такой разгулялся да а? о кол кто-то перевернул да. так я уже наигрался здесь что-то ладно буду выходить наверное. Выходим. Так, у меня еще нету восьмого уровня, случайно. Так, нет, еще нету. Ну, а все спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей, ну а всем пока!